Привет, друзья! Несколькими днями ранее я выложила в свой интернет-магазин файл жаба и сопроводительный видеоролик к нему, в котором я поделилась своим опытом вышивания на отрывном никлеовом стабилизаторе и органзе файлов техники фотостежок и в дальнейшем размещении этого файла вышивки на трикотажном изделии. Вот все бы хорошо, только лучше, если бы этот файл был выполнен на водорастворимом стабилизаторе, которого тогда у меня не оказалось. Но я исправила положение. Теперь у меня есть водорастворимый стабилизатор. Я опять-таки вышел на нем этот файл жаба, файл вышивки жаба и делюсь с вами своим опытом. Этот кусок водорастворимого я нашла в глубоких подвалах моего московского дома. И подумала, ну не убрасывать же его. И, собственно, правильно подумала, потому что даже в таком виде водорастворимый прекрасно натягивается в пяльцах. Главное делать это настойчиво, постепенно и не пытаться его разгладить предварительным утюгом. В больших пяльцах ткань наиболее подвижна по длинной стороне обода. И чтобы зафиксировать ткань в этом месте, достаточно обогнуть обод стабилизатором и прикрепить его к самому себе на лицевой стороне булавками. Затем то же самое проделать с другой стороны, предварительно подтянув. По короткой стороне стабилизатор удерживается между ободами пялец очень даже качественно. Но я подумала, а почему бы не прикрепить его к липкой поверхности пялец, чтобы посмотреть, будет ли ткань вытягиваться в процессе вышивки. Кстати, пяльцы у меня липкие от клея и спрея. Его следы я удаляю с пялец в редких случаях, когда они начинают выглядеть на видео непрезентабельно. Пока я рассказывала и показывала про укрепление стабилизатора, я нанесла клей-спрей на его поверхность и остался расположить органзу. Друзья, когда вы будете распылять клей-спрей над поверхностью водорастворимого стабилизатора, то помните, вы не поля орошаете, а наносите тонкий слой клея-спрея с расстояния 20-30 см. Во всем нужна мера. Органзур размещайте свободно, чтобы не было морщин. Если вы не опытный пользователь, можете прикрепить ее булавками к стабилизатору. Осталось разместить пяльцев в держателе и запустить вышивку. Палитру я решила не менять. Повторяться, какие номера ниты я использовала при вышивании дизайна, не буду. Посмотрите, пожалуйста, в файле. Нижняя нить у меня Мадейра. Кстати, на вышивку ушло целых две бобинки и еще чуть-чуть. Что еще? В процессе вышивки я периодически подходил к машине. Нить ни разу не оборвалась, стабилизатор по короткой стороне не сдвинулся ни на дюйм. Все прошло удачно. В вышивке, в технике фотостежок больше всего люблю вышивание последнего цвета, когда наконец-то все прорисовывается. По окончании вышивки вынимаем изделие из пялец и обрезаем остатки стабилизатора. Когда все казалось уже позади, я присмотрелась и увидела, что в местах белых крапинок гриба слегка стянуло. Но для рукодельного человека это не помеха. Берем нитку с иголкой и заштопываем. Именно заштопываем, другой термин тут не подходит. А вот теперь красота! Можно вымывать стабилизатор. Я не стала выполаскивать стабилизатор до конца. Решила сохранить некую твердость, чтобы впоследствии удобнее было пришивать на изделие. Кстати, эту вышивку я отправлю в Москву моей подруге Оксане. Она обещала показать, как пришила лягушку на мой свитер. Так что ждите еще один мастер-класс. И немного про ВТО. Его я провожу постепенно, пока утюг нагревается. Разравниваю изделие утюгом до полного высыхания. Желаю вам удачной вышивки и хорошего настроения. И если что-то во время вышивки пошло не так, не стоит отчаиваться. Надо просто поискать решение. Всем хорошего дня!